Добрый день, уважаемые партнеры. Сегодня я хочу показать вам, как пройти процедуру регистрации по реферальной ссылке, которую вам пришлет кто-то из тех людей, которые ну, вам расскажут о компании. Вот в данном случае на мою созданную специально для этого электронную почту я сам отправил ссылку на регистрацию. Вот видите, она вот здесь вот. Так вот обозначена ссылка на регистрацию. Захожу в это сообщение. Вот она здесь есть. Чтобы перейти туда, куда нужно, и начать процедуру регистрации, мы делаем вот так вот. Выделяем это все и нажимаем «Перейти по адресу». Вот видите, мы попали на страницу Мецелайн, где нам предлагают пройти процедуру регистрации. Чтобы процедура регистрации ну, была выполнена и а, продолжалась, нам нужно ввести сюда электронную почту, на которую придет код подтверждения. Вот в данном случае у меня она была... Вот вы ее видели. Раблер. Это я делаю. Мецелл лайн собака, рамплер.ру. Нажимаю кнопочку Продолжить. Проверяю, все верно. Продолжить. На указанный email отправят код подтверждения. Переходим сюда. Нажимаем во входящий. Вот код подтверждения пришел семь, два, четыре, восемь, четыре, шесть два четыре восемь четыре шесть все видите те окошечки которые были серыми теперь они доступны для редактирования ну и вводим сюда какую-нибудь любую фамилию чтобы было ну, просто было понятно как процедура проходит допустим петров иван иванович Телефон мы здесь указываем. Ну, указывать нужно свой телефон, потому что, вы, если вы хотите получать там посылки, то, естественно, нужно указать свой телефон. Ну, в данном случае я вот так вот сделаю. Город, ну, указывайте, он не обязателен, но можно написать, вот, допустим, Самара, Самарская область. Подставила здесь. Так. Вот. И теперь здесь создать нужно пароль. Ну, вот самый простой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы его создаем. И также подтверждаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь ставим галочку «Согласен» с политикой обработки персональных данных. И у нас окошечко «Зарегистрироваться» стало активным. Нажимаем. Все, поздравляем вас с успешной регистрацией. Вам присвоен адрес. Идентификационный номер такой-то. Ну, поскольку это тестовый номер, то я его просто удалю и Петрова Иван Ивановича тоже удалю. И сразу же я попал вот в свой личный кабинет. Видите, здесь горит имя Иван, под которым я прошел регистрацию. Ну и вот все, процедура регистрации завершена. Никаких особых сложностей не происходит. Если вы делаете все правильно, то у вас будет получаться все точно так же.